Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова и, конечно же, самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для рыб. Но сначала я хочу ответить на ваши многочисленные вопросы. Когда состоится следующая встреча? Прогноз на месяц. Потому что те, кто были, уже... Почувствовали, несмотря на то, что только 9 число, уже почувствовали, насколько она полезна. Так вот, мои родные, следующая встреча с прогнозом и детальными рекомендациями, практическим применением на май, состоится 5 мая в 14.00. Более того, первых 50 участников ждет сюрприз – это сопровождение вашего намерения в прямом эфире на исполнение вашего желания. То есть я с вами буду работать вибрационно для того, чтобы ваши желания наилучшим образом для вас исполнились, чтобы создавались события для его реализации. Еще раз, получат эту возможность только первые 50 оплативших. Остальные, простите, дорогие, ну вот кто не успел, тот, в общем-то, не успел. Ссылка на участие, на регистрацию, конечно же, на оплату, потому что я буду смотреть по оплаченным счетам первые 50 участников. Вы можете найти под этим видео, делитесь с друзьями, близкими, пусть им тоже повезет, как и вам. Ну а теперь прогноз для рыбок. У рыб первая половина недели пройдет в суете и суматохе, когда стремительно меняется круг общения. С некоторыми из а, прежних друзей вы можете а, поссориться и а, даже расстаться. И взамен вы познакомитесь с другими новыми приятелями, которые будут казаться вам интереснее и даже, может быть, умнее предыдущих. А в эти дни вы склонно будете много думать о своем будущем, выстраивая вполне реалистичные планы. В дружеской компании вы будете отличаться радикальным креативом, будучи интересными, но неуживчивыми собеседниками. Вторая половина недели склоняет вас, в общем-то, к не очень таким приятным действиям. Возможно, вас столкнет лоб в лоб с неким авторитетным и уважаемым человеком, с которым вам придется ну, побороться. Это может быть начальник, учитель, отец или просто очень влиятельный человек, который будет иметь более высокий социальный статус. Конфликт будет э, тем острее, чем больше ваше поведение будет выходить за рамки общепринятого. Ну, в общем-то, держите себя в рамках, постарайтесь перенести решение этого вопроса на следующую неделю, и все будет намного лучше. А что касается отношений, то влюбленным рыбам эта неделя оставляет не слишком много простора для действий. Лучшие даты это 12 и 13 апреля. В это время вы можете полностью положиться на чутье и действовать в соответствии со своим текущим настроением. Имейте полное право проявить особую изобретательность или фантазию, в том числе в интимные моменты. Хорошо порадовать бы партнера выразительными музыкальными треками, ссылкой на интересное видео или собственным фото в заманчивом ракурсе. Не помешает создать вокруг себя ореол загадочности. А теперь финансы и карьера. Рыбам на этой неделе необходимо проявить инициативу, и чем активнее и самостоятельнее вы будете, тем больше людей вокруг вас будут готовы оказать вам поддержку. И свою инициативу старайтесь в первую очередь направлять на укрепление и развитие деловых связей. Чем активнее вы будете действовать, тем большую поддержку вам станут оказывать. При этом сейчас лучше воздержаться от крупных покупок и инвестиций. Ну что мои родные, вот такова будет неделя Я напоминаю, что несмотря на то, что это самый точный прогноз Однако он общий прогноз И вы всегда можете заказать еще более точный а, гороскоп для себя индивидуальный а, Примеры, какие гороскопы вы можете заказать Они находятся внизу под этим видео Вы найдете ссылочки, посмотрите и закажете то, что интересует непосредственно вас И я конечно напоминаю, что 5 мая состоится встреча, на которой вы получите детальный прогноз и четкие пошаговые рекомендации на май месяц. И лишь 50 первых участников смогут воспользоваться настройкой энерговибрационной настройкой на реализацию вашего желания. Первые 50 оплативших, занявших удобные места, находящихся или не находящихся в прямом эфире, получат возможность сопровождения вибрационного во время прямого эфира. Остальные, к сожалению, не успели. Ну что ж, вам повезет в следующий раз. И, конечно же, мои родные, я направляю энергию любви и вибрации счастья всем, кто делает лайки нашим видео, делает репосты, делится во всех соцсетях, пишет комментарии. Это особый бонус энергии любви вам. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Этот тысяча карми. Ха-ха-ха. Не, на самом деле, чем больше людей будут знать, как жить в энерговибрационном пространстве, тем больше счастливых людей будет. Поэтому делитесь со всеми максимально. А я нежно всех обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.